Всем привет, вы на канале Тараторка, сегодня будет расклад, подруга ли, друг ли, будем смотреть на ваших друзей, да? кто, кем является, сегодня будет 4 варианта, можете, в принципе, посмотреть все, да, У друзей может быть и несколько, и, как бы, давайте начинать. Подруга ли, друг ли. Давайте. Первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. И четвертый вариант. Выбирайте. Если кого-то интересует, я повторю, что это Таро Царство фэнтези. Фэнтезиот. Коробочка. Таро достаточно старое. Я покупала эту колоду где-то, ну... лет 9 назад, что ли. Тогда у меня стороннюю очень сложилось, то есть это моя первая колода. И вот сравнительно недавно я взялась за эту колоду. Меня прям поперло, я могу так сказать. Ладно, с вступлениями мы закончили. Если вы не успели выбрать свой вариант, тайм-коды будут указаны ниже, а мы начинаем. Итак, первый вариант я вас приветствую. У нас сегодня... Расклад такой подруга или друг ли. То есть, по сути, скрываем Вскрываем э маски. Вот. Единички. Угу. Э что я могу сказать? Этому человеку вы доверяете. Этот карта сигнифи сигнификатор. Карта характеризует вас, но тут по отношению вот к этому человеку, да. А, Хорошие у вас отношения, близкие. Во всяком случае, вы таки э, к этим отношениям так относитесь, к этому человеку, да. И, тут э, и девушка, и парень, может быть, да. То есть, получается, тут два полу девушка и парень. Собственно, это применимо и к мужчинам, и к женщинам-подругам, да, поэтому... Давайте посмотрим дальше. Кто? Кто ваша подруга или друг? Что это вообще за человек? Ух ты. Ну, человек, умудренный опытом, скажу так. И человек, который. М -м сильный человек сразу вот да. то что тут выпал император но вот пятерка и семерка меня тут смущает если это характеризует просто человека да вот отдельно от вас да и ваших взаимоотношений то я бы сказала так вот из-за вот из-за каких-то ситуаций пережитых да неприятно каких-то тяжелых Человек стал, возможно, императором, поэтому, то есть, он не сломался, а вырос на вот этом пережитом опыте. Выстроил свои границы, да, построил фундамент, и с этого фундамента его не так просто скинуть, вот, со своего пьедестала, да, человек, который, ну, действительно, да, знает, что он говорит, я бы так характеризовала. Ну, тут выпал мужчина, да, ну, и также может быть и женщина, вот. Но если это вот мы смотрим на подругу, да, то это скорее женщина, которая, ну, подруга, которая немножко... немножко более жестка на слова, да, это не та подруга, к которой надо бежать и плакаться. Она скажет, как есть, без приукрас, да. Без вот этих лишних девичек, грубо говоря, да, ну, так вот каких-то вот, чувств, да, эмоций. То есть, достаточно бесстрастное в общении девушка будет. Если мужчина, ну, друг, да, то, как бы, настоящий император себя ведет. Ну, в том плане, что, опять же, может быть так, что он на слова. То есть, малословный человек, человек, который, ну, вот, рубит правду матку, да, и, в общем, это человек, которому стоит прислушаться, скажем так. Он может быть жестокий при этом, да, но жестокий в правильном русле, я бы так охарактеризовала. Давайте посмотрим, подруга или друг ли этот человек по отношению к вам, да. Знаете, я могу так сказать. Этому человеку стоит доверять, и он стоит э, держать поближе к себе, и не бояться да, за тыл, за, за то, что там э, вас вот тут нож в спину, ну, я образно говоря, да. Э, человек, который никогда не слушает сплетни о вас. Если слушает, то он не... Э, как бы не прислушиваться, что ли. Ну, в общем, человек, который в любых каких-то, да, разговорах за спиной, да, он просто будет, не будет в этом участвовать, во-первых, еще при этом, если кто-то рыпнется в вашу сторону, он этого человека, да, течет своим, да, клинком, грубо говоря, Возможно, словесно. Если это, допустим, парень, да, и, и друг, ну, мужчина смотрит на своего другу мужчину, то, как бы, этот человек реально э, готов за вас, там, кулаки в кровь стереть, да. Человек, который готов вам помогать до последнего, да. Есть некая, вот, у вас какая-то связь такая, духовные, я бы сказала, по большому счету, которая, эта нить, да, связывает вас, какое-то расство внутреннее, да. Возможно, это потому, что у вас обоюдно, обоюдно, это, как бы, происходит, и полное доверие, скажем так, даже если вы, там, несколько лет не видитесь, да, в силу каких-то обстоятельств, да, ну, как, например, сейчас пандемия, не все, да, ходят на улицу не знаю, и э, как бы ведут социальную жизнь. Вот. Тут ну, к чему я вот говорю. Даже если у вас несколько лет не было там общения, да, вживую. И да даже в принципе какого-либо, да. И вы встретились спустя там, грубо говоря, пять лет. Это такое впечатление, как будто там два дня прошло, да. Ну, то есть вчера виделись. Не знаю, условно говоря. Поэтому... Этот человек готов вас накормить там в трудную минуту, там, да, и, и отдать последнее, скажем так. И, и вступиться там, отстоять там ваш вас в каком-то споре или конфликте там, да. Поэтому этот человек, подруга или друг, да, это тот человек, тут как бы смысла дальше продолжать не вижу. Давайте перейдем ко второму варианту. Единички, я вас поздравляю с таким другом. А, держитесь за, за такого человека, это очень, очень ценно в наше время. Так. двоечки вас приветствую. Подруга ли, друг ли? Тема сегодняшнего расклада. Ага. Некоторые из вас занимаются эзотерикой, ну или какими-то прикладными вещами. Что-то создаете руками, возможно, да? Художники, не знаю, дизайнеры еще может быть столяры я не знаю тут показывают человека творческого не просто творческого который что-то еще при этом создавать умеет то что вот он задумал тоже может создавать возможно опять же это эзотерика связано с этим приветствовал озвучки давайте посмотрим кто ваш друг или ваша подруга Такой же улетевший человек, как и вы. Не забит, я в шутку сказала. Человек, который разделяет ваши интересы. Даже в чем-то разбирается не хуже вас. Но при этом человек в внешних проявлениях своих достаточно... Холодный, что ли, тут... безэмоциональный, может, на фоне вас, я не знаю, более пассивно как-то себя ведет, но, вот, но вы знаете, что внутри него прям вулкан горит, трепещет, да, вот, когда вы говорите, а связывает как раз-таки вот а, какой-то вот общий энтузиазм, возможно, вы, не знаете, не знаю, работаете в одной сфере, там, да, а то есть, ну, вас объединяет ваше дело, по большому счету. Ну, вот реально, что я могу тут сказать? Человек очень интересный, и не знаю, как у вас там много ли таких друзей, но этого человека вы такой, скорее всего, единственный. Этот не тот человек, который там, да, в силу, опять же, своей вот какой-то, как, как это называется, интровертности, да? будет искать себе там 10-20 друзей. То есть человек, который вот, выбирает себе друзей с... очень-очень, как бы это сказать, скрупулезом. Давайте посмотрим, друг или подруга. этот человек Ну, конечно, друг. Как еще тут можно описать? Но, опять же, тут, видите, тройка кубков вышла. Если мы говорим о хорошем... Ну, тут десятка тоже выпала, да? Давай, секунду. Если мы говорим о вашей дружбе, то этот человек, на самом деле, может видеть вокруг вас лишних людей, да? И, в принципе, намекать вам об этом. А можете даже прямо в лицо об этом говорить. То есть человек, который готов отстаивать вашу дружбу, да. А, то есть если, если вы, допустим, экстраверт, это, и это и ваш друг интроверт, а, то он вам скажет, кто есть кто. потому что он просто наблюдает издалека. Если вы там участвуете в беседе да, с посторонними людьми, то этот человек, ваш друг или ваша подруга, Ему виднее со стороны на самом деле, поэтому он может немного грубо себя вести с этими людьми, да, и говорить вам о том, что он думает, защищая ваши интересы на самом деле, не ревнуя, ничего такого, а именно защищая ваши интересы непосредственно. И я на вашем месте прислушалась к его совету. Тут тоже может быть и подруга, и друг, потому что тут и вышел император, и вышла королева мечей. Давайте посмотрим последние три карты. Подруга или друг вам этот человек? Ну, ну, тут все как бы. Тут понятно, это все, это у вас дружба, возможно, даже в следующей жизни продолжится. То есть это кармические какие-то у вас связи между вами, поэтому держитесь за этого человека, но старайтесь, да, к этому человеку, даже если он сам себя ведет в общении даже с вами немножко грубовато, сухо, то это не значит, что если вы себя также начинаете вести, да, Ему не больно бывает от этого. То есть он по-другому, например, вообще не себя вести не может, да, местами, да. Но вы, как человек более такой, да, подкованный, старайтесь его, ну, как бы, да, случайным образом не задевать. Потому что у человека душа очень родимая, очень родимая. И именно в отношении вас, потому что вы самый близкий для него человек. На, на мнение других людей, знаете, ему вообще там, да, ну, безразличное для него это мнение. А вот именно ваши слова нечаянно сказанные, да, а, даже в шутку, да, грубо говоря, они будут очень больно попадать, и, поэтому постарайтесь воздержаться от каких-то резких слов и я не говорю, сюкаться с ним надо, да, ну, как-то вот то вещей, от которых вы, вы, вы внутренне понимаете, что ну, лучше это не озвучивать, а в такой форме, именно в такой форме, да. Я не говорю, что вообще не надо ничего говорить этому человеку. Говорите, вы же друзья, друзья это те, кто в первую очередь говорят всю правду, но говорите ее как-то немножко более лайтовой версии, я так выразилась. Друг определенный друг, ну, вердикт таков. Так, спасибо вам, двоечки, что посмотрели этот расклад. Этот вариант. Давайте продолжим. Дальше. Троечки, вас приветствую. Тема сегодняшнего расклада. Подруга ли? И вдруг вам загаданный вами человек, да? Так, подруга или друг. Это вас показывает. Либо вы чем-то заняты сейчас, да? Чем-то новым. Чем-то неуверенным. Поддержка вам нужна, как бы, такое впечатление. Либо вы все еще как бы, развиваетесь, вы молодые и полные энергии. Ищите свои горизонты, скажем так. Ну, давайте посмотрим, загаданного вам вами человека подруг, подруг. подруга ли это или друг ли это. Давайте посмотрим для начала, кто этот человек. Что-то у нас практически, да, в двух уже, в трех раскладах уже император вышел. О. Я могу сказать так: вы либо находитесь в каких-то контрах, какая-то совершенно свежая ситуация между вами произошла, какая-то, я бы сказала, битва авторитетов. Ну, в общем. Что-то вы не поделили, и как будто вот вас поставили на место, у меня такое чувство возникает. Приятная ситуация произошла между вами, я так могу сказать. М -м, дружба она все еще есть между вами, как ни странно, да. М -м -м. Кто из и кто из этого конфликта, давайте посмотрим, кто прав, кто виноват, давайте узнаем есть я неправильно повел. Mm. Ну, знаете, я могу так сказать здесь. Такое впечатление, что вы э что-то хотели от этого человека, да, может быть, совет или еще что-то, а этот человек а, в тот момент был не заинтересован в этом либо разговоре, либо ну, в вопросе, да, между вами, в вашем вопросе, и как-то занимался своими делами, а, и как-то это вот, не знаю, обстоятельства такие так сложились, что вот... Вы заняты были разными вещами, да? Возможно, это и послужило причиной конфликта. Кто-то кого-то не понял, но это пошло-поехало. И, в общем, вот немножко вы отдалились, да? Ну, плюс еще время такое неспокойное, поэтому... Ну, или, возможно, просто дела у вас у обоих появились разные, да? Которые бы не, позволя не позволяют вам, да, пересечься где-то и поговорить нормально. Давайте посмотрим, друг или подруга этот человек по отношению к вам. Ну, вы знаете, этот человек для вас очень авторитетный, да? его мнение авторитетно для вас, но сейчас вы в каких-то в таких энергиях находитесь по отношению к этому человеку, да, загаданному, какие-то, Какие я не знаю, ну, заборы строите, да, пытаетесь э, свести общение к минимуму, да, и при этом этот человек, он сам по себе такой, что он сам в себе находится сейчас, да, у него там свои заботы. И, возможно, при этом он не замечает вот, охлаждение вот, в ваших отношениях. Тут, кстати, тоже как и подруга, так и друг, может быть, тут и император и с императора выпадал. М -м -м. И, возможно, вы зашли на этот расклад просто потому, что ну, в чем то не уверены, да. А... Не уверены, будет ли у вас дальше отношения вот эти дружеские такие же, да, продолжаться, как они были до этого, в силу вот этих обстоятельств какой-то неприятной ситуации. Ну, чувствуется, что вы недовольны, да, ре... реакцией, ну, как бы, этого человека на всю на всю эту ситуацию, что он как-то слишком безэмоционально как-то отреагировал, да, как-то не так себя повел. Он же все-таки друг. Ну тут суть, понимаете, в чем этот человек? Как бы сказать. У него свои заботы. Я понимаю, что вам нужно было какой-то момент узнать его мнение, очень важно да, для вас. Но тут как бы обстоятельства сложились. Тут не виноват конкретно этот человек. Тут в принципе никто не виноват. То есть произошло то, что произошло. Давайте посмотрим, будьте, будет ли разрешена ваша ситуация. Да? И как давайте посмотрим. Что тут какой-то спорный вопрос получается. Вы поспорили, поругались, возможно. И сидите сейчас и думайте, что же, что ждать с тобой? Ну. Что ж так, что-то все так все более серьезно, чем я что-ли тут себе? Ой, уже не улазит кадр. посмотрим ну вы знаете у вас у вас вдруг очень контеративный человек то есть он считает что в этом вопросе вы как-то поступили незрело то есть вы вы, вы вы получается инициатором были вот этого вообще всего грубо говоря кипиши да вот этого сыробора то есть вы пришли как бы с них на голову да со своими проблемами там возможно с каким-то вопросом и он не был готов к этому, да, и все остальное, и получается, что в итоге, да, его еще как бы на него и окрысились, да, и выставили его виноватым. Этот человек так не считает, он считает, что это вы, вы были зачинщиком, вы были инициатором, этот человек не собирается, то есть он не не то, что не собирается что-то предпринимать, он, он, у него, в принципе, свои заводы, у него нет времени, как он думает, да, заниматься вот этим, идти, да, на первый совершать вот этот первый шаг, да, и тут же вас показывают, как... я Вот, вот, вот тут, как карты говорят, да, они говорят, вот вы сейчас будете заниматься, да, своими вещами, реализации, там, своих э, планов, и получается, что о, в конце концов, вот, ваша трансформация наступит, и вы как-то э, как-то пересмотрите вот эти отношения, в принципе, да, вот, с этим, со своей подругой, со своим другом, Но в итоге, возможно, у вас сложится такое э, впечатление, что, ну, а стоит ли вообще дальше, как бы, продолжать общение, да, и... Э, Тут я спросила о том, что а может все-таки вам пойти первым, да, на контакт, допустим, ну, и карты говорят, ну, потому если то, как я уже ранее сказала, ваш, ваш вот этот друг, он не считает там, да, нужно нужно, нужно брать инициативу с вами мириться, то получается, что если вы не будете, то вот так как бы ваша дружба загнется по большому счету. Ну а если вы в принципе будете первым, да, идти на контакт, то в принципе дальше и будете общаться. Очень интересно. Интересно. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, как же это вопрос задать. А стоит ли вам дальше вообще общаться? Просто у всех разные ситуации могут быть, да. Возможно, там реально серьезные у вас вопросы были. И без мнения этого человека мы ну, вообще никак. Ну, давайте посмотрим. Стоит ли дальше поддерживать дружеские отношения с этим человеком загадок? Я скажу, что в принципе стоило бы. по большому счету, ну как карты говорят, я не знаю, насколько у вас там резонирует, не резонирует, но карты говорят, что в этой ситуации на самом деле оказались виноваты. вы, по сути просто оп волосились, да. И этот человек, он тоже непростой, да, в том плане, что как-то помудрее что ли у вас оказался тут без обид конечно тут как-то так сказали как-то более незрело себя повели да поэтому раз вы начали этот конфликт либо идите разрешайте этот конфликт да продолжайте дальше общаться потому что человек в принципе интересный Он много может вас многому может вас научить да и искренне и вот не взрывайтесь в самом себе, да. Друзья, ну, они на то и нужны, чтобы как бы поддержать, где-то где-то садить на, на самом-то деле. Поэтому не знаю, насколько у вас там ситуация сложилась насколько серьезная, да. ну как бы человек в этом по сути не виноват. Если вы действительно уважаете этого человека и считаете, что он вам пригодится, да, то не рубите с плеча. Не рубите с плеча. Посидите, подумайте. Да. Взвести за и против, и принимайте решение. Ну, в, этом, в этом конкретном варианте карты мне говорят, что вы оказались на Так что вот так вот. Спасибо вам троечки. Спасибо, что посмотрели этот момент. А мы продолжим. я вас приветствую. Тема сегодняшнего расклада под другами и друг а, человек. Вас. Ой, что с вами произошло? Кто вас обманул? Кто вас оклеветал? Давайте посмотрим. Кто этот человек? Подруга или друг? Интересно. Птица высокого полета тут сразу вышла. Угу. Ну, это человек достаточно устойчивой психика, я бы так сказала. Который эту психику развивает. Постоянно в каком-то находится... Трансформация, да саморазвитие. То есть человек достаточно интересный, наполненный. Давайте посмотрим, с чем связано, да, ваше вот это вот состояние, что с вами произошло. А, а, понятно. Ну, возможно, у вас а, проблемы в личном на личном фронте. Какая-то женщина разбила вам сердце. Вот прям. Либо любовная линия идет, да? Либо идет линия какой-то подруги. Опять же. Вот мы смотрим, что с вами произошло. Как-то вот вы себя чувствуете, да? смейно что ли, я бы так сказала. кто вас очень глубоко задели слова, чейка. По-больному. Так, давайте посмотрим, что произошло. Что произошло. А, друг ли это виноват? Друг ли это виноват? карта Кажется, вышел. Мы Опять же, тут, тут какая-то любовная тема, однозначно. Хорошо, давайте посмотрим. Мы сейчас... у нас расклад о другом. Мы сейчас не будем разбирать вопрос любви. Любви. Мы сейчас посмотрим вопрос, подруга или или друг человеком Ну, тут сразу такое впечатление, как будто вот человек э, этот не в ладах, да, вот, э, с, с, э, с вашим выбором, я бы так сказала. Ну, возможно, он ваш выбор реально вот, вот, вот предыдущую, да, тему, вот, вашей возлюбленной или возлюбленной он не одобрял, да, изначально, то есть был настроен скептически, не раз он об этом говорил, и из-за этого вы, кстати, могли поссориться. Давайте посмотрим, как он человек к вам относится, подругу вот, друг ваш. Ну, человек сейчас в отдалении, на расстоянии от вас находится человек. А, ну, занимается по большому счету он своей жизнью, да? он как бы понял, что абонент недоступен в вашем плане, в отношении вас, да, и как бы просто ну, решил заняться своими делами, да. В принципе, у него все нормально. И как бы он, в принципе, изначально понимал, к чему это приведет, на самом деле. По ходу дела он вас об этом предупреждал не раз. О, видимо, у вас были глаза влюбленные, и вы как-то ну, не верили, что-ли, в его слова. Давайте посмотрим, а, как он к вам относится, ваш друг. Ну, что я могу сказать? Человек на вас обижен, по большому счету. Ну, даже если не обижен, он считает вас неправым. А, то есть, что посеял, то и пожал, да, получается? как бы разбирайся как-нибудь сам, тут я вижу четко. если бы ты меня в тот раз послушал, да, или послушала, как бы этого бы не было, то есть, да, ну, то есть таких потерь внутренних, да, ну, хорошо, подруга ли это или друг вам этот человек? Ну, безусловно, этот человек э, друг вам, но тут э, уже косяк, опять же, с вашей стороны. Вы очень э, влюбли, влюбчивый человек. И самое обидное это то, что вы, возможно, его не слушаете. То есть он дает вам какие-то дельные советы, которых вы, э, на которые вы как-то можете ну, не очень адекватно отреагировать, да. Хотя стоило бы, что выливается впоследствии, какие-то неприятные ситуации уже по отношению к вам, то есть, да? э -э -э давайте посмотрим, ну, как дальше у вас будут обстоятельства дела, ну, ваша дружба с этим человеком. Ну как? Если вы научитесь прислушиваться к этому человеку, то все будет в порядке, да? Не надо вот ваше вот, убавьте спесь, ваше вот эмоциональное вот это вот нестабильное состояние, да, на вот эти вот какие-то подводные камни, на которые вы наступаете, да, человек вам заранее об этом говорит, что вы что-то неправильно делаете, вы как бы как друг, да, по отношению друг к другу, как бы должны относиться по-дружески. Вот, поэтому работа состоит вот у, именно у вас. Проработайте этот вопрос и, в принципе, у вас все хорошо будет. Это друг, который, ну, самый настоящий друг, да? Который говорит вам все весь приукрас. Который знает, что вам нужно. Даже моментами лучше, чем вы сами. Поэтому прислушайтесь, до бы вам это сделать. Спасибо вам, четверочки. Напишите в комментариях, как вам отозвалось, что это отозвалось и так далее. А я на этом с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели этот расклад. Увидимся в следующем. Всем пока-пока.